Кого-нибудь не вот такая ситуация, когда ты приходишь домой со школы, уже все, уже устал, уже все порфель бросил, начинаешь переодеваться, да, а потом тебя выходят и говорят, Юра, сходи в магазин, да, вот действительно, э, прошло, так, прошло 15 минут, примерно, может даже 10, Юра, сходи в магазин, Юра, надо хлеба купить, мусор вынеси. Ой, вообще не по кайфу, ты берешь, одеваешься, идешь, делаешь то, что тебе тебя попросили, да. А то, что человек приходит уже одетый и говорит, Юра, оденься, сходи за хлебом. М -м -м, круто. Сейчас я в uh, магаз схожу. Там, не знаю, хочу тебе uh, что-нибудь там взять Это простенькое. Ладно, все. Влог скоро будет, который я... Там будет про мисс осень, короче, но будет всем доброе утро с вами канал юрий сет получается от привычка такая говорит слово получается сейчас я проснулся ну, как я проснулся недавно я проснулся надо идти уже в школу я уже оделся надо обуться куртку одеть и уже пойти в школу да сегодня у нас 6 уроков потом у меня топы по математике короче вы наверное кое-что увидите из школы так что увидимся еще значит а так пришел домой у меня короче по дороге куртка сломалась молния мне надо сейчас пойти распечатать свой снилс где-нибудь там ксерокопии я наверное куртку поменять решил как-нибудь то есть так я не хочу идти. Я шел. Мне было холодно. Камеру не смогут достать. То, что я реально вот так вот закрывался, все шел Это. Надо куртку менять. Только она у меня, по-моему, зимняя. Блин, это лучше было для меня. Но если не получится ее исправить, то я скорее всего поменяю куртку. И сейчас пойдем и делать все равно Делать я пытаюсь уже, наверное, третий день. но, короче, вот так вот. Сейчас все будет. Ну я, короче, достал куртку. Не знаю. Нормально, ненормально. Но давно не носил ее, так как она зимняя. И, по-моему, она слишком зимняя. Что-то непонятно написано тут все. Непонятно. Вообще ничего. Фиг поймешь. Ну, придется одевать. Ладно. Но думаю, будет в ней очень жарко. Ладно, одену посмотрим, что будет, да как. Кто мне только учил закрывать, вот если куртку вешаю, что пуговицы закрываешь везде, mm -hmm. молнию за... тоже застёгиваешь. Блин, плюс все это расстегивать. Вот. Что я могу сказать? Не знаю пока. Одел хотел на химиче вторую одеть, короче. Ну, не получилось. Кто? Да, думаю, нормально. Сейчас надо пойти ксерок сделать, и, и все, и домой. Надо уже обувь менять. Мне не видно. Мне не видно. Надо уже обувь менять. То хожу как этот, в, в кроссовка. Ладно, сейчас надо найти снилс, денежку взять и пойти. Кроманы вот, большие, тут все большое, На это устраивать максималист прям как будто все большое очень большое сейчас короче ложил снил с карманы нашел э, себя в кармане 3 4 5 крышечек крышечек крышечек кока-кола пятибальные если их разыграть ну как отдать да интересно примут их нет ну когда-то начнется это их там конкурс может что-нибудь и даст Короче, ну тут-то было, оно она сломанная, в общем. Это молния тоже сломанная. Я не знаю, я без куртки ходить не буду. Олимпийку придется одевать, что ли. Ладно. Капец. Смотался. <coughs> <coughs> О. Смотался, короче, я сделал ксерокопию. Надо сейчас пойти отнести, наверное, в школу к Вениковой. Потом в магазин пойду. Что-нибудь там возьму, когда влог будет. Ну, как-нибудь через часик, наверное, два. Но ну, нет, это а другой, который до. Ладно, завтра я отдам. Сейчас магаз схожу. Надо будет посмотреть, да как документ оставить. Папа мне всегда говорит: документы оставляй и иди куда хочешь. Сейчас иду, и ДПСники эвакуируют какую-то машину, не знаю, ну а правильно, что, припарковалась на тротуаре и стоит гордиться собой. Можно как-нибудь увидеть ее, сейчас покажу. Я даже сам поеду и смотрю, где самое интересное. И вот, я прям через дорогу, вообще беспредел, беспредел везде творится. Вот, сейчас дорогой перейду. Жанра. холода чего юра хочет больше всего кушать зимой мороженое да обожаю мороженое кушать особенно вот зимой когда холодно но правда конечно дома дома больше всего мне нравится ну больше мне нравится с шоколадом либо со сгущенкой да. Ну, на этом сегодняшний влог, конечно, заканчивается. Ну как понимаете, больше ничего такого вот разнообразного, как летом. Да, и летом тоже было более-менее разнообразно. Конечно, побольше, чем сейчас. Ну то, что иду в школу, прихожу со школы, мне вам, в принципе, нечего показывать. В принципе, я показываю то, что вот я проснулся туда-сюда иду, но если вас устраивают, то поставьте, конечно же, поддержите меня, поставьте лайк, подписочку на канал не забудьте, комментарии обсуждайте там, мне без разницы, мне интересны комментарии плохие и хорошие, хороших я у меня поднимается настроение, а в плохих я еще недостатки в видео. Хорошо, всем спасибо за просмотр, всем спасибо, всем удачи.